предыдущих работ, речь идет о биогенной воде, то есть о памяти воды сначала, все это давно было, было лет сорок назад. Истоки Анархова здесь у нас в Казахстане, в Казахском национальном университете, на кафедре биофизики был, который я возглавлял. Вот. Смысл в чем, что вода запоминает те или иные электромагнитные воздействия, звуковые воздействия и даже психическое для человека, то есть память воды. Память и воды. сразу возникли вопросы ученых. Что такое память? Как может память на молекулярном уровне не сохраняться? Оказывается, не может, потому что тепловые флуктуации настолько сильные, что они стирают память. 10, минус 15, 11 секунды, вот как может сохраняться память. Минус 11, уничтожены малые промежутки времени. То есть спор, И вот споры, споры шли, ГАЗ в МГУ проводили споры в Московском университете. У нас в университете за рубежом, в Дели, а в университете имени НЕРУ были, были страшные, То есть Никак не могли понять, каким образом память может сохраняться. Когда действует магнитным полем на воду, да, память очень сильная, потому что даже вот вода для отопления она очень легко смывала всю жавчину, котельчики используют для того, чтобы помывать котлы магнитную воду. Сразу встал вопрос за нашим физическим обучением, эти вопросы, кстати, изучались тоже, одни из первых физики. А как эта память, откуда она взялась-то? на молекулу. ну некоторые придумали, а там по железо, мол, есть магнит а, и значит вот за счет магни... омагничивания этих железных частичек, микрочастичек а, а, а. но оказалось не так когда появились лазеры, лазовая техника а мы являемся этим биопервыми пионерами не только в СССР, мы были по применению лазовой техники, биологии, медицины. То мы начали как раз изучать влияние лазера на кровь, а кровь что состоит из, из воды в основном, так. и мы как раз, сразу посмотрели, ага, оказывается лазер это еще сильнее, чем магнитное поле влияет на память воды, причем тут примеси магнитные железа, то есть это, примеси играют какую-то роль, но они не существенны для памяти, то есть память от лазера после воздействия лазера сохранялась наверное, на десятки дней. Угу. Больше 20-30 дней, настолько всех поразило, эти первые наши публикации, лестники Академии наук или в других, что родилось представление о резонансе спектральной памяти воды этой да, научное открытие. Вот а мы химики, участие физики, мы биофизики. Даже прилетел из Западной Германии Юб Герхард такой, значит, участник программы Брауна по. Ракетостроение, когда Гитлер отстроил баллистические ракеты для бомбежки Англии, и вот эта вся группа Брауна, и он прилетел, заинтересовался. А что там в Казахстане делают с этой памятью воды? Он говорит, его не пускали туда. Он через ГДР Академию Демократической Республики да, да, да, да. договорились. Академия договорилась с Академией Наук. Хотя эти говорят, мы сами не знаем, что это такое там в Казахстане. По-моему, что-то такое непонятное. Но он добился визы и прилетел все-таки сюда. И здесь мы провели демонстрационный эксперимент. Где он убедился, да, память есть. То есть это не зависит от приместий. От чего это говорит? Чтобы потом пошли дальше уже, когда период независимости, уже мы уже были в вольном плавании. То есть тогда мы были зажаты разными там секретными, так сказать, поручениями, темами и так далее от военно-промышленного комплекса из Москвы. То есть все было зажато секретно. Когда мы в вольное плавание пустились, мы, значит, более глубоко начали изучать именно природу этого явления. Оказалось, это связано с плазменным состоянием. Внутри воды есть плазма. Что и это живой значит? Живой это, живой элемент. это элементы, ну, это не живой же элемент, но это заряды и, и нейтральные частицы типа экситонов там здесь, которые дают возможность воде э, э, стать антиэнтропийной структурой фактически. Понижает энтропию. А что это значит понижает? Значит вот этих нету обоевых тепловых колебаний. А в плазме вообще царит порядок. Это гармония. В плазме. Вот радиостанция, представление. Вот гидроплазма. Никто тогда не знал, что -то. Но плазму знали как четвертое состояние вещества, состоящее из элементарных частиц. Без молекул, без атомов. А здесь мы говорим оказывается водные молекулы, когда погружены в плазменную среду, И эта плазменная среда создает возможность этой воде существовать как устойчивая структуры. Более того, Известим. живой организм оттуда черпает Что? Вот свободную энергию для своего существования тоже. Мы говорим, питаемся там, едим но кроме еды, то, оказывается, нам нужна вот эта водная энергия плазмы. Гидроплазма. Что это за энергия? То есть сразу начали искать, в чем дело, почему, откуда она энергия появляется, и почему она сохраняется. А вот как раз гидроплазма является матрицей памяти. Все накапливает из внешней среды, преобразует структурные модификации плазменных частиц, а потом отдает это э, живому организму, мембранам, клеткам, они делятся, регенерируются. То есть вот с чего все началось. Это база. То есть -то вы а нашли база. На Да, на матрице. Ну, начали пробовать, тоже независимый Казахстан. Значит, тогда ничего не давал. Мы, значит, в Индии провели большой первый эксперимент с Министерством обороны Индии. По их заявке тоже. Вот, вылетали туда, жили там почти два месяца. Вот. И, значит, там мы все сделали. Мы показали, что как геноплазма влияет на все свойства воды, в том числе применение суперядов в ну, военном деле. А у них там такая тема была, что химическое оружие, возможность отравления армии там, и так далее. И когда на животных появились, в два-три раза снизили токсичность. Мы удивились, говорили. сразу потащили нас на завод по искусственному шелку, там вода тоже отравляется. Над То есть простыми словами скажите, вот вы брали гидроплазму, и в гидроплазму вы. Мы брали гидроплазму, добавляли воду отравленную. Отраплена. И она становилась, вода менее отравленной. Животные выживали на этой воде в два-три раза больше, чем лаборатория. Людей, конечно, мы не поели даже, потому что это было негуманно. А потом уже люди начали, которые на вредном производстве в вот на заводе искусственного шелка. Огромные у них заводы, искусственный шелк производят на юге замок, на экваторе фактически. И вот там они начали, они удивились, что они лучше стали чувствовать, лучше аппетит появился. Начали выводить токсин, они начали на хоматографию смотреть. Все токсин-то выводится. А вот это не помещается. Внутрь человека правильную гидроплазму. Ну, у меня активную гидроплазму, которая работает, живую. На, детокси... на детоксикацию организма. Почему мы сейчас говорим? Вот пейте гидроплазму. Потому что вы освобождаетесь от токсинов. А токсины вам кто дает? Фармакологий дает, фармацевтическая промышленность ну, медицину дает, э, выхлопы всякие дает, промышленность дает, химия дает. Ну и кончая там ядерной физика говорят, все дают туда, и все говорят, во, кушайте, пробуйте, живите, а как жить, если все качество жизни ухудшается, то что вода все не становится лишенная структурной гидроплазмы, то ну, вообще теряет гидроплазму. потеря гидроплазмы это мертвая вода, то есть мертвая вода, вот та, о чем говорят. Всякие сказки, легенды и так далее. Там... Это... Кстати, я... тогда было да? да? Он... я читал лекцию даже в Индии, они говорят, да у нас индийские сказки тоже такие. Вот, да. Так это везде мы. и русские сказки, и казахские сказки. Куда они сунешься, везде в этой мерзкой живой воде. Почему? Потому что, видимо, какое-то представление было. У людей. В то время Конечно. это было на уровне, наверное, реакции человека. Раньше да. не было таких приборов. Раньше просто пил человек воду, да. и если становилось лучше, значит уже. Ну я... было такое качество человека, с чего наука начинается. Началась... Наблюдательность. Умение наблюдать очень хорошо. Понимаете? Наблюдать. Я вот даже на Алтаре был, я видел, как староверы, которые жили, насколько они тонко наблюдали за всеми нюансами в природе производства изменения, с той животы. Вот, Наблюдательство – качество человека. После наблюдения суммируется, анализируется и создается уже концепция какая-то. Вот, поэтому даже мы говорим, что там древние были такие-сякие, малообразованные, там на самом деле они очень наблюдательные были, это гораздо наблюдательнее, чем мы. Чича. Многие Поэтому, законы мы, да. мы берем все равно из древности Ну конечно Поэтому отбасывать от, от, это нельзя И вот после этого -то и возник биотомет. то есть Когда мы увидим, что память есть Что есть гидроплазма Что есть значит, гидроплазма различной структуры Значит надо какую-то найти на наиболее активную Наиболее, так сказать, структуру С большей активностью то есть это не просто всех, так сказать, по их гидроплазму начали выделять монокластеры гидроплазмы а потом из монокластеров попытаться синтезировать с применением флавита, вот, в частности, как организатор основной, вокруг него генозировать этот флавит и туда вносить, так сказать, все нового и нового монокластера образуя трехвекторный, пятивекторный и семивекторный так сказать, за биотермион. А вот Откуда это... эти векторы? Да. Они... Откуда и что да. это за векторы? А векторы это как раз, и почему 3, 5 и 7, а не 3, 4 или 5, 5, допустим. А потому что асимметрические только структуры, молекулярные композиты, плазменные композиты, они обладают вот, максимальной энергией. Если мы начинаем изодиаметрически делать а симметрические структуры, они начинают друг друга глушить и создается минимум свободной энергии. Угу. Поняли, что как Получается, асим... асимметрия создает а Вот как шар. шар Асимметричный шар, в нем минимум. Я его начинаю растягивать, эллипс делать, абсолютно. Да. У него да. уже больше энергии. Я могу насытить гораздо больше количества. Энергии. Вот в чем суть этого. Поэтому нельзя, так сказать, делать себе асимметрию, а надо только идти по асимметрически Но мы до седьмого дошли. Почему? Потому что это семь векторов это очень тяжело. Девятки девятке уже какие-то там нюансы возникают. Не хватает мощности, ну не мощности, а емкости можно назвать. Многовекторный у гидрофлавита для того, чтобы образовать такой многовекторный гидрофловит. Вот, если бы хватит, ну, мы найдем, видимо, какие-то добавки, там, сделаем. будем искать. Я ну, знаю, сейчас. что вы найдете. Будем искать. Вот так родился Виттер